Короче говоря, AirPods загрязнились. И это был грязный четверг. Я сидел в своей грязной, уже как месяц неубранной комнате, слушал грязный гангстерский рэп на своем заляпанном грязном айфоне. Из всего этого самым гигиеничным гаджетом были наушники AirPods до того момента, как наступил этот день. Шучу. На самом деле я очень чистоплотный и максимально бриз. Да что я тут рассказываю? Кому до этого есть дело, какой я вообще? Давайте ближе к сути ролика. Сел посмотреть ролик своего любимого видеоблогера. Так он мне понравился, что решил закачать этого блогера к себе на компьютер на iPhone на часы, но чтобы скачать видео, нужны всякие расширения для браузеров, а это неудобно, поэтому я решил воспользоваться новой утилитой, которую недавно нашел в интернете. С помощью 5 k плеер можно не только изменять видео в встроенном редакторе, но и скачивать видео с ютю в большом количестве форматов и разрешений. Чётко! Скачал ролик, отредактировал его, вот теперь действительно чётко! Его не отдам. Но было бы еще четче, если бы мои Airpods были не такими грязными и такими же чистопло... Так вот, прошло уже более полутора лет с момента покупки моих Airpods, за это время они неплохо загрязнились. Если наушники время от времени без особых усилий можно прочистить влажной тряпкой, сухой тряпкой, просто сдуть с них пыль потоком воздуха из легких, то с кейсом такие же трюки не провернуть. В итоге приятный внешний вид футляра Airpods становился уже не таким приятным. Я начал искать возможные способы очистить свой грязный кейс для своих чистых Airpods. На форумах в интернете советовали постерзоваться Стирать кейс стиральной машинки с порошком ванишь, без порошка ванишь, стирать стиральной машинки без воды и порошков. Спустя тысячу и один совет, я между отбеливателем для вещей из кожи крокодила и пищевой содой для кухонных раковин, я нашел самый лучший вариант. Почистить AirPods своей старой зубной щеткой. Или новой. Я, конечно, люблю свои наушники, но чтобы раскошеливаться на отдельную зубную щетку, для них нужно, чтобы они как минимум умели варить кофе, я решил приступить к очищению своих загрязнившихся AirPods. Взял AirPods, старую зубную щетку, вытащил наушники, слишком простое слово для такого серьезного видео, и завлек наушники Четко! Смочил щетку водой, стряхнул, начал аккуратно протирать кейс от грязи в труднодоступных местах. Спустя минуту кейс выглядел как новенький, были стало значительно меньше, и это приятно удивило меня. Теперь смотреть на свои AirPods стало так же приятно, как и в день их покупки. Airpods очистил, теперь осталось прибраться и во всем доме. Но если с помощью зубной щетки я смог вычистить свои AirPods, то и прибраться ею в квартире не составит труда. Короче говоря, Airpods загрязнились. Привет! Этот лайфхак по очистке AirPods можно применить и в реальной жизни, поэтому попробуй его и напиши в комментариях, как тебе. Также не забудь скачать крутую программу 5K Player для своего компьютера по ссылке в описании. Обязательно не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал, а также посмотреть другие ролики в формате, короче говоря, на нашем канале. Благодарим за просмотр!